Пару слов об оленях. Это наш. у него рок что-то. Ааа! Вы что, отломали рога оленя? Смотри, смотри, у него глаз чернослив. Я тебе рога подломаю. Да, кстати. Ну, скажи пару слов о побатках оленей. О побатке оленей быть очень гордым. И таким высоким. И красивым. Ну да. И в общем, когда на нем сидишь, он так идт. Если неправильно сидишь, он тебя скинет. А вы что думаете про оленей? Парс, Ларус! А я думаю, что. Ой, что. Все? Вон, вон. Вонь, вонь. Да. Фу. Парс, Ларус. Ну ладно. Спасибо за то, что вы поведали миру о том, что такое олень. Ладно. Олени? Они вы